Добрый день, сегодня очередная распаковка таких вот четыре посылки. С какой начнем? Большой. О, вот это да? Ну ладно, давай. Оп, оп, оп. И что мы имеем? Что там такое? Давайте, так, все Все, достаем их. Итак, кого мы имеем? Ух ты, они какие большие. Смотри, кто это? Это Микелян. Да. Смотрите, не они интересны. Рики. Это... Дони. Они снимают. Да. О, отдельно запакованный Кто-то? Это швей. Это кто? Это... Это... Раф. Ра... Ра. Так. И... Милонарда. Отдельно запакованные. Блин, блин, да. Так. Это второй набор телепаток, видите, которых я заказывал. Ссылка будет в описании. Сейчас вот... Вот такой вот он. Вот такой вот наборчик. К сожалению, в этом наборе вот эти два Две черепашки. Как их зовут? Раф и Лео. Да. И Плохо стоят, но ну, в принципе там можно подстроить так, чтобы поставить. Но сейчас времени нету. Занимаются. Вот такой набор. Дай ему ту, ту крысу. Да. Ту крысу какую-нибудь черепашку. И черепашку. Черепашка. Любую, ну дай. Просто покажу для сравнения. Ну, допустим, тут в первом наборе креса вот такая. Какая-то она... <смех> Сравните. Так. Итак. Вот, из разных Ой, это наборов... Хвост Сейчас... Зачем мы хвост? Дай, подожди, дай. Это хвост. Так. Да, и да, вот... Блин. Это черепашка из одного набора, а это вот из другого. То есть разница существенная. И на ту и на ту я дам ссылку. В описании. Так. Такой наборчик получился. Приславлю. Следующая маленькая посылочка. Открывай так здесь у нас будет <coughs> карта памяти, если не ошибаюсь вот такой вот да уровень показаны всякие показатели это карта памяти samsung ну как пишут тут это разные показания самсунг facebook и facebook. а зачем это тебе? и всякие вот, посмотрите я не раз в всем разбираюсь Тут. на английском и на русском является купенич поставщиком электронных аппаратных съезд готовой продукции Xiaomi, Samsung Kingston дай парень дай что? ну то что ты не достал а, вот, вот, это. вот это вот она такая карточка упакована очень хорошо и красиво запакована вот она маленькая тут торчит. Кстати, очень-очень красиво все сделано. Но я так полагаю, что если так красиво запаковать, значит и качество хорошее очень будет. Дай Тут показано, где открывать. Так. Я ее тестить не буду сейчас. В следующем видео я ее покажу может через неделю как она работает может быть и протестю так тут как-то вот указано как ее достать Ладно, я лучше просто разрежу микроsди на 32 гигабайта все давай Ой, вот. дай карточку единственное что я сейчас сделаю сейчас ставлю ее в телефон и покажу, как она Так, все, ставил карту в память. Телефон, да, открывай следующую посылку. Карту, если кому надо потрестить, кто хочет ее протестил, и снял следующее видео про нее, то, то пишите в комментариях. Так, это, Не знаю, сделают или нет, потому что она встала, все работает, пишется у нее. Давай, открывай следующую посылку тоже. Такая детская. Сейчас, давай, открывай. Итак, что мы имеем? Мы имеем вот такие маски. Одевай. Покупал их на Алекспрессе. Не же хочет тебя? Ну как? Пойдем маму пугай. Давай, пошли. Так одевай тогда. А мама что хотела... Довольно забавный, кстати. Дай подай маску. Запаха вообще нет никакого. Вот реально. Мягенькая такая здесь. И пока я... пить, открывай. Павлик, пить на. Ага. Так, мягенькая, довольно сделан очень качественно. Волосы такие. Открывай пока. Только аккуратно. По целлофану, да. Какой целлофан? Вот, открывай. Вот такие красивые масочки. На лик ссылку дам в описании. Так, иди сюда, Павлик, давай. Ты уже открыл? Там уже, там дальше не надо, мягкая вещь. Потому что мягкая. Итак, мы, имеем... А мы не а не имеем... Вы ничего не имеете, не все же вам. Теплые зимние штаны. Для езды на велосипеде. Сейчас их померю. Скажу свое мнение. А -а -а -а -а -а -а -а 그러니까, пока обезьянки тут прыгают. Так, штаны подошли мне как раз. Вот, пожалуйста, здесь карманы. Карманы вот так себе, честно говоря. Тут какой-то... Для чего-то не знаю. Так, там мне подошли. Тут какая-то марка указана. КГГ XL. XL, кстати. Вот здесь мех. Так, вот так. Кармана только два. Ну, в принципе, не надо мне ездить на велосипеде. Такие они тяжеленькие. Да, два кармана. И меховые. Стороны, Ну здесь я дам сцену, укажу, сколько в рублях они стоили в этот момент. Ну и ссылка будет в описании. Довольно-таки хорошие плотность. Я думаю, в зиму, в зиму не займет. Ездить на велосипеде. Все. Ставьте лайки.